как здесь и сейчас наполняет же нас энергией, как она влияет наше внимание здесь и сейчас на нашу жизнь. Каждый человек, как правило, завершает либо в прошлом, переваривая свои прошлые ошибки, растворяясь в человеке, или еще того хуже, растворяясь своих проблемах, заботах и обидах на кого бы то ни было. Либо мечтают о будущем, летают в облаках, мечтают и ничего абсолютно не делают для исполнения своей мечты. Ведь правильно? Бывают такие случаи. А мечтать полезно, кстати. Но мечтать в меру также надо. Насколько важно помогает здесь и сейчас вам в дальнейшей жизни. Здесь и сейчас помогает контролировать свои мысли и свои эмоции. Знаете, если вы начинаете раздражаться, обижаться, гневаться, вы вышли из состояния здесь и сейчас. Вы вышли из своего внутреннего состояния. Вы становитесь пустой. Это признак того, что вы пустая боль. Гнев, обида, разочарование, это все пустота. Это признак первый того, что надо наполняться. Наполняться энергиями. И тогда эти обиды, боль, разочарование будут сами по себе уходить. Как? наполниться, вы спросите. Хорошо, закройте глазки. Опуститесь внутрь себя, в глубину себя, внутрь своего состояния. И представьте себе, как внутри вас появляется свет. Оно полностью начинает вас заполнять, этот свет. Он заполнил вас. Вы также почувствовали, как вместе с этим, с этим светом вы наполняетесь любовью, наполняетесь радостью, наполняетесь счастьем. Почувствуйте в своем теле легкое счастье, Любовь. Этот свет начинает переполнять вас. Вы чувствуете наполненность. Когда вы чувствуете внутри Любовь, счастье, наполненность, вы можете дарить это состояние другим, тем самым улучшая отношения, и атмосферу домашнюю или рабочую. Если у вас не получается с свизуализировать это состояние, просто знайте, со временем обязательно у вас получится. Ну что, попробовали? Как у вас ощущения? Напишите в комментариях. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на YouTube-канал «Мир мыслей и чувств». И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. Ну а на связи была Елена Лиенко. До встречи в одном из следующих видео.